Привет, привет! Вторая неделя марафона беспощадного жиросжигания. Если ты еще не с нами, переходи по ссылке в описании видео и присоединяйся. Мы начинаем разделять тренировки по группам мышц. И сегодня мы будем тренировать ноги. Продолжаем тренироваться по времени. Ты можешь выполнять упражнения абсолютно без веса или усилить их резинкой, либо гантелей, либо баклажкой с водой, либо любым утяжелителем, который у тебя есть. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Ноги на ширине плеч, руки можно держать на поясе, можно держать у лица, как тебе удобно, так их и держи. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую, мягко, не падаем, без стопота, без падений, если тебе можно прыгать ты потихонечку начинаешь слегка перепрыгивать с одной ноги на другую. Опять же, все это делается мягко. Если тебе прыгать нельзя, эту тренировку можно делать тем, кому нельзя прыгать, у кого проблемы с коленями и так далее. Поэтому ты просто продолжаешь мягко перемещаться с ноги на ногу. И вращение круг по большому кругу. И в обратную сторону. Локоточки. Капец, я до сих пор чувствую плечи с прошлой с прошлой недели. Надеюсь, ты тоже. Кисти. Закончили. Вращение корпусом. Наклоняемся максимально низко. Колени не сгибаем. И в обратную сторону. Закончили колени. И в обратную сторону. И колено стопы. Покрутили в одну сторону, покрутили в другую сторону, поменяли ногу и обратно. Так мы разогрели мышцы и переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение – приседания. Ноги на ширине плеч, носки смотрят четко вперед, либо слегка развернуты в сторону. Из этого положения мы опускаемся до параллели бедер к полу. И поднимаемся обратно. Два важных момента. Первый, когда ты опускаешься, и особенно когда ты поднимаешься, следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Вот такого движения быть не должно. Колени должны смотреть четко в сторону носков и не валиться вовнутрь. Вот так. Колени могут выходить вперед за носки. Это миф, об этом можешь не париться. И второй момент, не перепрогибай спину. То есть не надо вот так оттопыривать попу. Видишь, у меня появился прогиб в пояснице. И вот так вот приседать это неправильно. Не должно быть вот такого вот наклона, кто за бедренном суставе быть не должно. То есть бедра в нейтральном положении. Из этого положения мы приседаем и поднимаемся. Упражнение можно усилить резинкой. Показываю. Либо гантелей. Если у тебя одна гантеля, ты можешь держать ее вот так, или вот так. Если их у тебя две, ты можешь держать вот так. Если у тебя баклажка с водой, например, ты можешь держать ее вот так. И то же самое, мы берем вес, опускаемся и поднимаемся обратно. Смотри по своему уровню. Кто может делать с весом, делает с весом. Кто не может, делает без веса. Каждый работает на свой личный максимум. Я ставлю таймер. И мы начинаем. Погнали. По сигналу мы уже работаем. Выдох на усилие, то есть выдох на движение вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдыхаем носом, выдыхаем ртом, либо тоже носом. Мы не вдыхаем ртом. Как только ты перейдешь на дыхание ртом, у тебя начнет сбиваться дыхание очень-очень быстро и будет тяжело. Держим темп, максимальный для твоего уровня, при котором ты соблюдаешь технику. Отдыхаем 20 секунд и повторяем еще три раза. Блин, я чуть-чуть похудела, у меня теперь шорты начали подкатываться. Раньше они не подкатывались. Погнали, по сигналу мы уже работаем. Не воруем от себя время. Можем потихонечку ускориться. Ты можешь считать, сколько раз ты делаешь за раунд. И каждый раз стараться сделать хотя бы на один больше. В этом кайф тренировок по времени. Подходит всем. Отдыхаем. Что-то меня раздражает, что хвостик прыгает. Я его перевяжу. Так. Готовы? По сигналу уже работаем. Держим темп, следим за техникой, следим за коленями. Спину не прогибаем. Упражнения простые, базовые. Я вот больше всего люблю тренировки ног, честно. Кто со мной давно тренит, вы знаете это, наверное. Закончили. И у нас еще один раз. Ты уже чувствуешь тепло в мышцах? К нам лето пришло. Тут уже довольно жарко. Погнали. Работаем. Дышим, держим темп. Не буду говорить, не жалеем себя, потому что это только начало тренировки. Закончили. И второе упражнение у нас тяга. Ноги относительно узко на ширине плеч, смотрят четко вперед. Спина ровная. Отсюда мы опускаемся и поднимаемся обратно. Важно. Никакого прогиба в спине. То есть вот такого вот быть не должно. Бедра в нейтральном положении. Опускаемся и поднимаемся обратно. Спину не округлим. Можем делать с резинкой. Либо с гантелей. Работаем. Либо без веса. Конечно, с сопротивлением это упражнение легче понять, как оно работает, почувствовать. Особенно с резинкой, потому что ты ее тянешь. Но никаких отмазок. Если у тебя нет оборудования, ты все равно тренишь. Руки не уходят вот так вот вперед. Идут четко вдоль бедер. Спину не перепрогибаем плечах не сутулимся закончили даже если ты еще не совсем понимаешь какие мышцы у тебя работают надо делать со временем ты прочувствуешь ты поймешь не делая ты не научишься поэтому даже если не совсем понятно даже если не совсем получается ты делаешь погнали Колени сгибаются ровно настолько, насколько им нужно. Не пытайся сделать это вот так вот на прямых ногах. Это можно сделать на прямых ногах, но тогда больше работает бицепс бедра. Когда у тебя сгибается колено, у тебя включаются мощные ягодичные мышцы. А тебе же именно это нужно, я знаю. Ты же хочешь классную попу. Закончили, отдыхаем еще два раза у нас. Фух. Надеюсь, тебе так же нравится, как и мне. Погнали. Голову не запрокидываем, не опускаем вниз, у тебя от макушки до копчика прямая линия, то есть не должно быть вот такого вот движения. Тебе не нужно никуда смотреть, ни в зеркало, ни в телефон, ни в экран, где ты смотришь тренировку. Ты посмотрела технику и во время самого упражнения можешь не смотреть в экран. Важно не запрокидывать голову. Закончили. Еще один раз. Когда ты запрокидываешь голову, это создает ненужное напряжение в шее. Особенно, если ты еще и держишь вес. Зачем? Нам это не нужно. Это не надо делать. Всегда стараемся держать прямую нейтральную спину. Не прогнутую, не сутулиную. Прямую нейтральную спину. Погнали. По сигналу мы уже работаем. Не воруем от себя время. Отдыхаем и у нас следующее упражнение выпады. Мы делаем шаг назад, опускаемся вниз и поднимаемся обратно. Опускаемся вниз и поднимаемся обратно. Весь раунд работаем на одну ногу. Усилить можно резиной. Показываю. Опускаемся и поднимаемся. Если резина слишком длинная, можно обвернуть вокруг ноги. Либо гантелей. То же самое. Опускаемся и поднимаемся. Погнали. Следим за техникой, следим за коленом. Колено не должно выдвигаться вперед. Когда твое колено выдвигается вперед, вот так, нагрузка переходит на переднюю поверхность бедра. А ты же хочешь куда? Ты же хочешь нагрузку на ягодицы, правильно? Вообще, конечно, что все мышцы работают, но нам важно, какие мышцы доминируют. Закончили. И теперь новички меняют ногу, а продвинутые не меняют ногу и делают выпады на ту же самую ногу. Смотри по себе, по своему уровню. И готовимся по сигналу, уже начинаем работать. Погнали. Опускаемся глубоко, максимально низко. Но стараемся задней ногой к полу не прикасаться. То есть не стучать коленом об пол. Но при этом мы опускаемся максимально, максимально низко. Ты уже чувствуешь ягодицы задняя поверхность бедра я уже чувствую вообще-то когда научишься чувствовать мышцы ты можешь их мощно прокачать даже без веса даже без сопротивления когда ты умеешь на них концентрироваться когда ты понимаешь что работает и дополнительных усилием Боли напрягаешь. Ты сможешь мощно тренить. Погнали. Даже без сопротивления. Но с сопротивлением, конечно же, круче. Работаем. Поменяли ногу все. И новички продвинутые. Новички меняют ногу каждый раунд, продвинутые после двух раундов. Ну Точно так же, как мы делали на прошлой неделе. Работаем до сигнала. Отдыхаем. И у нас еще один раунд. Новички меняют ногу, продвинутые не меняют. Фух! Если тебе нравится тренировка, обязательно поставь лайк. Напиши комментарий. Для меня это очень важно. Подписывайся на мой канал, если ты еще не подписана. Погнали. На мой инстаграм подписывайся. Там куча всего интересного. Про питание. Про тренировки. Про самооценку. Ну и про меня, конечно же. И про мои соревнования. Фух, работаем. Закончили. И следующее упражнение у нас приседания плие. Ноги шире плеч, носки развернуты где-то на 45 градусов. И мы опускаемся и поднимаемся обратно. Спину не перепрогибаем. Колени внутрь следим, чтобы не заваливались вовнутрь. Показываю с резинкой. Если длинная, можно обернуть вокруг ноги. Это выглядит вот так. Или с весом то же самое. Погнали, работаем. Я делаю с вами без веса, чтобы никто не сказал, знаете, когда... Вы еще не готовы тренироваться, а просматриваете тренировку, вот я проклассали. О, тренировка с гантелью. У меня гантели нет, я не буду делать. Никаких отмазок. Закончили, отдыхаем. Еще три подхода. Фу. Я сейчас вернулась к тренировкам по джуджи. Хочу выиграть чемпионат мира. Погнали! Так что у меня сейчас дофига соревнований, дофига подготовки к ним. И если вам интересно, это все в моем инстаграм. Но самое отстойное то, что вес надо гонять. Я последние пять лет вообще не парилась за вес. А тут, блин, надо войти в весовую. До сигнала. Поэтому приходится худеть. Фух! Еще два раза. Погнали. Приседаем глубоко, следим за коленями, не перепрогибаем спину, вообще ее не прогибаем. Можем немножечко поднять темп, если тебе легко вдруг стало. Помним, работаем на личный максимум. Закончили. И еще один раз. Фух! Обожаю тренировки ног. Вот я бы, если бы так можно было, я бы тренила только ноги и все. Но так нельзя. Надо тренить все тело. Погнали. Потому что если тренировать только что-то одно, например, только попу или пресс, или только попу и пресс, что я часто вижу в качалках, девочки делают, это может вызвать мышечный дисбаланс. Ну, то есть, со временем это вызовет мышечный дисбаланс. А это плохо для осанки, для эффективности движения, для всего. Поэтому мы тренируем все тело, ноги, ягодицы, пресс, кор, верх тела, грудь, спину, плечи, руки. Мы тренируем все. Закончили. И у нас еще одно упражнение, наклоны на одной ноге. Мы поднимаем ногу, наклоняемся, колено сгибается насколько ему нужно. И поднимаемся обратно. Следим опять же за тем, чтобы колено не валилось вовнутрь. Стараемся его держать ровно в направлении стопы. Можно сделать с резинкой. Наклоняемся и вытягиваем вверх. Либо можно сделать с весом. Опять же. Помним про поясницу. Прогиба быть не должно. Погнали. Чем ниже ты опускаешься, тем сложнее удержаться без э, равновесия. Если тебе тяжело держать равновесие, ты после каждого подхода можешь ставить вторую ногу на пол. Если тебе уже нормально, ты вторую ногу не ставишь. Вау, чуть не упала. Не переживай, если у тебя не получается. Баланс да, точно так же тренируется, как и любые другие свойства. Закончили. Продвинутые не меняют ногу и делают на ту же самую ногу. Новички ногу меняют. Это очень важное упражнение. Оно, Кроме того, что мышцы работают, укрепляет связки. И много мышц стабилизаторов работает. Погнали. Вот сейчас куча мышц работает в статике, просто чтобы удержать тело в ровном положении. Во-первых, это очень энергозатратно. То есть мы жжем сейчас дофига калорий. Во-вторых, это уберегает нас от травм. То есть когда у нас крепкие связки, когда у нас хорошо развиты стабилизаторы, ты подскальзываешься, например, на льду или еще что-то происходит, и эти мышцы отрабатывают. То есть ты не падаешь, не получаешь травму. Особенно это важно для людей постарше. Закончили, да? Потому что когда нам 20 лет, нам вообще все пофиг. Мы спрыгиваем там с высоты второго этажа, и нам ничего. А когда тебе там уже 35-40 лет, ну еще тоже нормально. В 50-60 Тело уже начинает быть хрупким меняем ногу и продолжаем именно поэтому очень важно держать тело ну не то чтобы в тонусе а сохранять и развивать силу мышц силу связок стабилизации чтобы когда ты уже будешь старше или если ты сейчас уже там, старше допустим да это очень важно, чтобы уберечь от травм. Плюс силовые тренировки, любые силовые тренировки, то есть даже без веса, все, что мы выполняем против гравитации, это силовая тренировка. До сигнала. Укрепляют кости. Поэтому, когда ты тренишь, особенно если тебе там 50 лет, я знаю, что меня смотрят девочки, которым 50 и больше, укрепляются кости, они стают более плотными, более крепкими, что тоже очень-очень хорошо, потому что с возрастом меняем ногу. Новички продвинутые не меняют, потому что с возрастом все стает более хрупким, а мы стараемся, что, максимально долго прожить, максимально качественную жизнь. Я, например, хочу в 60 лет еще бороться, серфить. Катать на сноуборде. поэтому И в 70 тоже. И даже в 80. Поэтому укрепляем тело. Треним не только для красоты. Но закончили. Вот так вот потихонечку под мою болтовню мы добрались до конца тренировки. Сейчас мы еще будем растягиваться. Растягиваться важно. Не пренебрегая этим. Мы не тянемся в шпагат. Мы просто будем расслаблять наши мышцы. Угу. Ноги. Чуть шире плеч. Через круглую спину мы наклоняемся. Расслабленно висим макушкой в пол. Можно взять себе за локти. Расслабленно висим колени. Не сгибаем. Чувствуем, как тянется под коленями. Чувствуем, как тянется в спине. И легонечко покачиваемся. Со стороны в сторону. Закончили. Также через круглую спину поднимаемся. Ноги шире. Носки смотрят четко вперед. Пятки от пола мы не отрываем. И мы смещаемся. В одну сторону. В другую. Чувствуем, как тянется приводящая мышца. Медленно, плавно. Никаких рывков. Никаких резких движений. Закончили. Мы делаем большой выпад. Упираемся руками в пол. И провисаем колено над пяткой. Провисаем максимально глубоко. Чувствует, как тянется задняя поверхность бедра передней ноги. И передняя поверхность бедра задней ноги. Опускаемся на колено. Поднимаем руки на бедро. И толкаем бедра вперед и вниз. Закончили. Смещаемся назад. Носок тянем на себя к подбородку. Чувствуем, как тянется под коленом. Закончили. Меняем ногу. И повторяем это все еще один раз. Опускаемся. Провисаем. Напоминаю, для меня очень-очень-очень важны ваши лайки, ваши комментарии, ваша активность. Поэтому, если не жалко, <смех> закончили. Опускаемся на колено, толкаем бедра вперед. Закончили, смещаемся назад. Тянем стопу на себя. Ой, трактор едет, сейчас как начнет мне тут шуметь. Закончили. Садимся на пол. В пистолетик. Одну ногу выпрямляем, другую ногу сгибаем в колени. И тянемся к стопе. Тянемся обоими руками, потому что мы тянем под коленом и тянем спину. Можно держаться, сидеть в статике, можно вот так вот легонечко покачиваться, как вам больше нравится. Главное, без резких движений. Никаких рывков, никаких резких движений. Мне комфортнее покачиваться, потому что я ненавижу держать статику. Закончили? Переступаем через ногу, упираемся локтем в колено и максимально разворачиваемся. Чувствуем, как тянется ягодичная мышца, чувствуем, как тянется спина. Закончили, меняем ногу и повторяем. Закончили, переступаем. Упираемся локтем, разворачиваемся максимально назад. Толкаем ногу туда, чувствуем, как тянется вот здесь. У нас работали сегодня ягодичные мышцы. А спину вообще никогда не лишним будет потянуть. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилась тренировка. Напоминаю, если ты не знаешь, что делать дальше, по ссылке в описании профиля порядок тренировок, расписанный на две недели. Все, что тебе нужно знать о питании, поэтому переходи по ссылке, если ты там еще не была. Изучай и там все, что тебе нужно для того, чтобы похудеть, для того, чтобы сделать классное тело. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.